Всем добрый день. Тема фитомед. Что это значит? Ну понятно, раз фито, значит должна присутствовать растительность, натуральный мед и подмешивается к нему какое-то растение. Конечно же, лекарственное. Какая цель? Цели две. Первое это то, что нектароноса в природе, конечно же, намного меньше, чем лекарственных растений, потому что они не имеют даже цветков а по эффективности может больше ну и поэтому есть смысл в комплексе сделать вот такой вот целебный бальзам мед смешать с лекарственными растениями как это будет выглядеть сейчас я дополнительно и подробнее скажу Перерабатывают должны быть пчелы вторая цель в том, что как бы пчеловодным, как бы мы ревностно не относились к такому факту, но придется признать, что фито-вытяжки имеют активность намного выше, попадая в организм, как транспортное средство разносить по клеткам, то есть куда нужно, все продукты, продукты синтеза. Мед имеет, пчелопродукт имеет хуже такую вот э, расторопность, так будем говорить. Поэтому, совмещая эти лекарственные растения с медом, мы можем получить хороший, уникальный такой вот лечебно-профилактический продукт. Как выглядит заготовка, то есть переработка и формирование и получение экспресс-меда? Принимает участие непосредственно пчелы, семья. Это медовая сата один к одному, не сахарная основа, как, не знаю, почему-то раньше предлагалось. Раз это лекарственная, преследуется цель оздоровительная, значит, понятно, о каком сахаре идет речь. Конечно же мед, натуральный мед один к одному с водой. И добавляется в, этот, в эту медовую сыту уже лекарственное растение. Какой процент там будет уже чисто по концентрации самого этого лекарственного растения, какой он имеет, бывает громурки достаточно, поэтому нужно держать тесный контакт. Она думает заниматься этой темой, познакомиться с травниками, хорошо, конечно, с фитотерапевтами, но хотя бы с травниками, знать назначение этих лекарственных растений. Как готовится семья? То есть делается эта смесь и дается семье на переработку. Какой период применяю, используется? Конец сезона, взяток уже закончился, все, беззяточный период, в природе практически ничего нет, и мы готовим семью для получение экспресс меда Какая-то семья, допустим, работала у нас, одна, несколько, неважно. Что мы из этой семьи убираем? Весь открытый расплод. Какие-то какие там семьи на выбор. От них можем взять печатный расплод. На выходе желательно, чтобы ускорить это все дело. Матка, конечно, жил в изоляторе. Изолятор здесь будет первый помощник. Потому что семья не должна выращивать расплод. Понятно. Теперь через 15-20 дней выйдет весь расплод, останется одна только взрослая пчела. Матковый изолятор, никакого выкармливания расплода не наблюдается. В зависимости от того, какая сила семьи мы даем, готовим ей такое же количество суши и это количество суши будет увязано с количеством этого уже экспресс меда, этого меда медового слива с лекарственного растения. Дается кормушка, ну и где-то на два магазина можно сбить эту семью, на два магазина. Чистая, не выводился там, понятно, расплод, какие рамки обычно применяют. Можно давать ващину и пожертвовать частью кормов, чтобы они отстроили соты. А можно заготовить, как на гомогенат мы готовим с прошлого сезона, даем полупустые рамки, отстраивают природный восковой язык. И мы его можем давать под экспресс-мед. Матку, если это... Можем ложить прямо на дно, в изоляторе. Практикую без разницы, хоть сверху можно положить, хоть и внизу под рамки. Пока будет две недели где-то этот процесс весь проходить, перерабатывание меда ничего с ней не станет. Ну и становятся соответственно рамки. Или же отстраиваться непосредственно в этом, в этом всем технологическом процессе, или же заготавливаться, заготавливаться с прошлого сезона. Переработали, запечатали, все, ничего с природы мы не получали, потому что семья занята была непосредственно кормушкой. Получили мы этот экспресс-мед, все, как будет семья выглядеть уже в зиму, от, от каких-то семей несколько рамок взяли для зимовки, это не проблема. То есть, понятно, очень простая технологичность, и получаем оздоровительный уже букет в виде этого экспресс-мёда. Есть фитомёд. В чем разница? Фитомёд может Фитомёдом заниматься любой. Не обязательно это пчеловод. Берем свежее растение. Свежее. Какое оно будет по лекарственным своим способностям, по данным, чисто целенаправленно. Свежее. Заполняем но ну, где-то одну третью так я слышал одну третью банки свежие вот находится эта растение заливаем свежеоткачанным медом если подсолнух значит это ближай так где-то в считанные дни до недели потому что быстро кристаллизуется какая растительность свежая в этот период цветения подсолнуха попадет не знаю очень мало ну и конечно же мед сакации вне конкуренции он целый год может находиться в жидком состоянии. Никаких кристаллизованных разогретых медов не обсуждается для фитомеда. Только свежеоткачанный. Это будет, скорее всего, акация. Потому что она, то есть этот мед свежеоткачанный, сохраняет себе гигроскопичность. И эту свежую траву можно ее помельчить, там э, нарушить ее целостность, заливается медом. Остается небольшая воздушная прослойка здесь. Закрываем крышкой. Мед выдавливает, соответственно, сразу же выдавливает, имея плотность намного выше, выдавливает эту траву вверх. Сколько там он успеет сорбировать на себя, неважно. Через время, только это все поднялось вверх шапкой, мы переворачиваем банку вверх дном. Банка закрыта на голову. И начинает подниматься уже отсюда, если мы перевернем, подниматься к нищу. Подымаясь вверх эта трава, мед ее будет выдавливать, мед будет конечно же сорбировать на себя все то, что в ней было, эту жидкость. Два-три раза мы так периодически перевернули, вверху уже будет одна. Одна солома фактически. Ее тоже применяют для чая. Ну и у вас получается уникальной констру консистенции и основы продукт апитерапии. Для тех, кто занимается, то есть работает на внутренний рынок, у кого постоянный покупатель, хорошее будет подспорье для ассортимента именно вот эти вот меда. Такой эксклюзив, которым мало кто занимается, так как и мало кто занимается маточным молочком, поэтому у кого присутствует его харизма, творческая, творческий подход, берите на вооружение, начиная со своей семьи, набивайте руку, налаживайте технологию, пригодится, поверьте. Работает хорошо и хорошие отзывы. Ну, в общем, в принципе, вот такая вот нехитрая технология. Всем удачи, всем успехов. Пробуйте, расширяйте свою продукцию. Создавайте постоянно покупателя, потому что в нем все спасение. Постоянный покупатель вам никогда не даст уйти, сойти с дистанции пчеловодстве, Потому что оптовый рынок довольно-таки скользкая тема. Хорошо хоть мед принимают. Уже все продукты эпитерапии на опт не пойдут. Это только на постоянного покупателя. Почему я и предлагаю именно для тех, у кого это все налажено. Всего доброго, до свидания.